Дорогие ребята, сегодня мы с вами поговорим вновь о предложении с однородными членами и запишем такое предложение. «Ни вперед и ни назад, никуда спешить не надо, из пленительного сада, из медлительного дня, что пустил пожить меня». Это фрагмент стихотворения современного поэта, современной поэтессы, можно так сказать, можно эдакт замечательной поэтессы или поэта Ларисы Миллер. И мы сейчас с вами посмотрим, какие однородные члены есть в этом предложении. Но для начала, естественно, мы определим его структуру. Это предложение повествовательное, не восклицательное, поскольку мы произносим его спокойно. В этом предложении две грамматические основы. Первая основа «спешить не надо». Вторая основа «что» пустил. Союзное слово «что» – его можно мысленно заменить союзным словом «который» – разделяет две части сложного предложения. Таким образом, предложение у нас состоит из двух частей. Оно сложно подчиненное. «Не вперед и ни не назад», «Никуда спешить не надо», «Из пленительного сада», «Из медлительного дня» – это первая часть. И вторая часть – «Что пустил пожить меня?». Теперь давайте посмотрим на однородные члены. «Спешить не надо куда?» «Не вперед и не ни назад?» «Никуда?» Итак, «спешить не надо куда?» «Не вперед и не назад?» Это обстоятельства, однородные обстоятельства. И обобщающим словом является здесь слово «никуда». Обратим внимание, что между однородными членами, соединенными союзом «и», с повторяющимся союзом «ни-ни» ни вперед и ни назад, никуда спешить не надо, везде мы пишем букву «и». И у нас после однородных членов перед обобщающим слово «никуда» ставится тире. Мы так поступаем всегда, когда обобщающее слово стоит после однородных членов, а не перед ними. Это нужно запомнить. Ну, и кроме того, здесь есть еще однородные члены. Спешить откуда? Из сада, откуда? Из дня. Еще два обстоятельства, и они разделяются запятой, они распространены определениями, из какого сада пленительного, из какого дня медлительного, и мы между ними ставим запятую. Таким образом, мы разобрали с вами основные структурные особенности предложения. Мы посмотрели, как правильно поставить знаки. На этом все. До свидания. До новых встреч!